Всем привет! Сегодня будет амзор, пасьянс, индийский буду пасьянс. Итак, сейчас я покажу в какой упаковке пасьянс был Вот тут описание. Сейчас вот я покажу, как был пасьянс. Вот, вот как раз предыдущее видео про египетский пасьянс, где я говорила, что тут, чтобы не упали, надо что-то вот положить. Вот тут с одной стороны есть, а вот тут нет. То есть недоработали. Вот. Так, очень маленький пасьянс. Он меньше, чем. Египетский пассианс. И тут вон еще закрепили. Уже так было. Наверное, отклеилась И чтобы много раз не приклеивать, решили вот так вот. Итак, вот такой маленький пассианс. Индийский буду пассианс Вот индийский буду Тут написано пассианс. Тоже разноцветный. Вот видно, какой разноцветный. Вот могут даже выпасть. Так, вот тут, конечно, вот, неудобно. Даже сделан из картона. Так. Тут даже телефон есть. Производителя. А какой город не написано? Где сделано? Комплект 20. Тоже тут пишется, поскольку раскладывать. Так, да, город даже не написано. Где производили? Где делали? В какой стране? Только вот, производителя Либо они поставляли, либо изготовили, либо поставляли. Или как-то сотрудничают, чтобы именно какие-либо можно было пожелания или претензии, наверное, отправлять. Вот даже номер телефона. Да, вообще вот интересно, да? так Если вот открывается вот так. Вот, тоже удобно открывается, а с этой стороны тоже может выпасть, мы до конца доработали вот. так очень маленькая, удобная, тоже вот из картона, а тут вообще бумага тоненькая, сейчас я вам покажу описание, тут естественно описание нету, вот она пустая, абсолютно пустая, и вот здесь если смотреть тоже пустая, вот маленькая, здесь вот тоненькая, совсем очень тоненькая, это вот бумага настолько тоненькая, даже если по сравнению брать, ну понятно, тут-то картона, тут вообще бумага, вот можно, так сказать, даже если потеряется упаковка, главное, что описание есть. Вот. Но в дорогу очень хорошо, если брать с собой. Прям вот маленькая, вот вообще вот очень удобный плюс. Минус то, что до конца не доупаковали. Плюс разноцветное, удобная, маленькое. Тут вот. Также повторяется, как раскладывать. И значение рисунков приведено в описании. Вот само описание. Вот даже еще написано Предсказывать события на два месяца вперед. Каждый ряд по 15 дней. Даже вот о чем позаботились, да? Но бывает, что прогноз нужен раньше. Тогда подходите к гаданию творческие. мысленно задумывайте необходимый срок, допустим, 10 дней, и раскладывайте. Счастливого гадания. Вот. Здесь, что хочу сказать, так же, как в другом египетском пассиянсе, тут картинки. Я не все картинки знаю, я не со всеми картинками знакома. Я также первый раз покупаю именно пасьянс. Кстати, египетский, индийский, я их вместе брал, все вместе. Тут вот хотя бы рядышком циферку поставить, и вот здесь цифры бы тоже вот поставить по номерам и писать бы Вот цифра, например, один, беседка. И само значение, что означает. Тоже неудобно. Без помощи интернета я бы не смогла бы разобраться, потому что некоторые картинки вот можно понять, что означает. Но все остальные, я, вот, я реально их не знаю. Я не понимаю, как вот можно их назвать, чтобы вот так легко их описать. То есть, вот, даже если смотреть по названиям, да, что-то искать, мне сложно было найти. Вот, например, там узел, и вот где, как он выглядит, этот узел, я не знаю. В этом минус, второй минус. Ну, третий минус, то, что тоже придется обклеивать. Вот даже если смотреть края. Края тоже, вот у некоторых. Вот сейчас вот это вот возьму. Вот. Вот этого края начинает он портится не знаю, как ему показать. Ну, вот уже начинает портить края. Также они пронумерованы. Тоже увидела не сразу. Цифры вот находятся. Их даже обвели. Так, обложка красивая. Вот, с узорами разными. Обложка красивая. Цифры есть. Давайте по цифрам развожу. Так, я их тоже буду обклеивать. У меня три, три минуса. Мне еще надо будет не просто обратить внимание на этот пассиян, но и свой труд вложить. До конца доубаковать, чтобы с собой брать было удобно и чтобы они не терялись. Также обозначение. Надо будет сделать цифры, поставить на рисунках. Потом я возьму также листочек и буду описание делать. И придется каждую карточку обклеивать. вот С этой стороны, с этой стороны. Прям уголочки хорошо, чтобы не погнулись. Так, вот цифра 1. Давайте с 20 начнем. Удобно, да? Подсказка, вот если вот так раскладывать, вот так, можно уже посмотреть. Совпадение есть или нет? Вот в этом, да, в этом плюс. 19, 18, 18 16. Ну, давайте вот просто вот так вот делать. Видно, наверное, Они в одинаковом находа находятся, именно здесь. И главное, их не сразу видишь, вот они. Этот пассивный не нравится. Художник, так, вот тут даже точка стоит. Художник, правда, не написан кто? Или, может быть, художницам? Я не знаю. Вот, тоже точка стоит, чтобы не перепутать. Если какая-либо потеряется, можно будет посмотреть, какая именно. Итак. Плюсов много. Минусы тоже есть. Вот первую смотрим. Они также будут собираться, как и... Как я смотрела... А, вот. Они вот так собираются. Ты так, что ли? Да, они слева направо идут. Подожди, да. Слева. Вот слева идут направо. Картинки все собираются. Абсолютно все. Можно посмотреть значение. Тут полагинок картинок не будет. Обязательно будут вот все картинки. На все эти картинки есть обозначения. Вот в этом плюс. Мне нравится. Также нравится. Плюс в том, то, что по двум половинкам собираются. Вот две половинки они собираются. Так, сейчас давайте я вот так сделаем. По две половинки собираются. Здесь также нарисованы предметы. Животные. И люди. Если даже брать вот первое и пятое, совпадение будет вот. Тут все они совпадают. Вот, например, вот я не знаю, что это означает. Как мне в описании понять, как, какому вот описанию, какому слову подходит вот этот рисунок? Я вот не знаю. Вот как мне понять? Не сидеть и вот гадать? Сидеть, гадать, угадывать? Благодаря интернету я только смогла освоить. И понять, какая картинка подходит, к какому описанию, какому значению. Вот в этом минус. Итак, также смотрится здесь, и вот ЭВ и четвертая. Не только тут смотрится, а еще вот края эти, эти. Сам фон красивый, вот он, синенький такой. Рисунки тоже вот четкие, красивые, разноцветные, пририсованы, хорошо, тоже вот мне нравится. Сама тема инди инди индийская, и тут видно, что есть индийские. Вот. Прям чувствуется, что тут вот все индийское нарисовано. Ну, к чему относится? Вот. Тут нарисовано. Как бы атмосфера чувствуется индийская. Сам фон красивый, вот он синеватый такой. Синеватый, фиолетовый, я бы даже сказала. Синий, темно-фиолетовый, как-то так. Может, камера ее как-то не передает? Как раз. Вот так вот. Красиво, удобно. Но также есть минусы, как у египетского пассианца. Потом надо будет посмотреть, у них одна и та же фирма или нет. Наверное, разные. А директор или директриса? Хотя там о -о -о, много директоров, да? Возможно, одни и те же, что вот у индийского и египетского. Может быть, такое. Кто знает? Надо погадать, да? Может, когда. Так, картинки. Пририсованы прям хорошо, разноцветные. Также, если их хорошо все перемешать, сложно вот сразу их все собрать. Иногда я могу даже и забыть, например, вот эти две сказать, а про, про это забыть, не обратить внимания. Ну, наверное, значит, так и надо. Вот а так, очень красиво, мне нравится. Очень красиво. Ну, вот минусы, да, вот в этом минусы. То, что не до конца упакованные, потеряли. Наполовину, я бы сказала. Чуть-чуть, намного лучше. На половину упакованные. То, что вот одна сторона закроется, вот тут вот. А вот до этой не дотягивает никак. Я, кстати, тоже скотчем обклеила. Даже есть прям впритык стараться делать. Вот скотчем тоже обклеила. Значение, чтобы не стерлись слова. Можно было много-много раз смотреть описание. Ну, со временем, конечно, все описания, они будут не то что заучиваться, а уже запомнятся и как бы уже не так придется сейчас посмотреть Какие-то уже описания можно будет сразу посмотреть на картинку и сказать. Они вот так вот искать. Так, где-где-где? Где тут какое слово? Вот, а так они по алфавиту сделаны. Вот, по алфавиту. Выделены вот, чтобы хоть как-то обратить внимание. Вот. Отдельное описание. Упаковка отдельно. И вот сами карточки. Не, не Я их храню, конечно. Я покажу, как храню. Также отдельно вот эту упаковочку. Естественно, как египетский пассианс, я этот пассианс покупать больше не буду, потому что я уже купила и этот пассив, у нее есть. Я понимаю, что наполовину был было упакован, только для того, чтобы, если вдруг потеряется, чтобы прийти и новый купить. Но это баланс. Не до конца хорошо качественно сделать, чтобы сломалось, или потерялось, или повредилось, и можно было прийти и вновь купить. Это, это баланс. Это да, это баланс. Это баланс. И, кстати, вот тоже из каждой черкой из картона сделана, чтобы могли они картинки стереться, погнуться, порваться, испортиться, чтобы тоже новый купить. Ну, Но, конечно, они не вечно будут, прям новые они будут. Обязательно срок службы, срок годности, можно сказать. Изнашиваться будут, это да, если их прям часто использовать, это да. Но я планирую их каждую, сначала написать цифру, составить новое описание, или даже, возможно, я здесь цифры напишу. Напишу просто цифры и уже описание. Или просто хоть, само слово, но тут придется описание искать. <laughs> так и так. Наверное, я другую возьму, так как я уже что-то сделала, я, наверное, при уже что-либо смогу написать. Наверное, новые буду делать описание. Придется до конца доделать упаковку. Это раз, второй. Придется рисовать мне тут цифры над каждым предметом или рядом с предметом. Рядом, с предметом, чтобы понимать. И это второй, третий. А нет, второе, и будет описание, как раз цифры здесь сделаю и тут. Третий я уже буду скотчем оклеивать. Как вот эту вот открываю с стороны скотчем, чтобы долго хватило. Вот. А так, очень много плюсов. Мне нравится. Но лично для моего использования то, что я использую для меня, есть три минуса. И моя оценка будет три. Вот было бы приложение. Надо зайти, кстати, в Play market посмотреть, есть ли вообще приложение. Если есть приложение, я не знаю, может как можно найти их сайт или так, или даже позвонить и отзыв оставить можно. Позвонить оставить отзыв. Просто так они нам с телефона оставили. Надеюсь, доступен будет. Оставить отзыв. Не до конца, до упаковано. Описание сложно, очень сложно описание. Я, вот, например, не знала, что вот значит вот этот знак, да? Я в описании не могла найти. Для меня это было сложно. Я вот первый раз взяла такой пасьянс купила и я не знала, как использовать. Благодаря интернету, интернет мне помог уже по картинкам. И рядом описание я уже смогла понять, какая картинка подходит к какому описанию, к какому обозначению. Вот, а так мне надо будет тоже приложить свои усилия, доупаковать с этой стороны. Тут-то хорошо, как и вот. Прям хорошо. А вот с этой стороны доупаковать, потом цифры на самих картинках сделать, само обозначение переписать и по цифрам сделать. Вот я циферки напишу и обозначение вот цифра 1 и обозначение, что означает описание и так далее. Ну, 20 получается, тоже 20 карточек, да, комплект 20 вардов. И потом буду каждую обклеивать скотчем, чтобы надолго сохранилась, чтобы я могла использовать. А так я храню, сейчас покажу как. Так. Я храню вот так вот. вот. Может там это тоже будет, это совсем большой, если честно. Для такого маленького опасения, это большая упаковка. Но В данный момент я пользуюсь таким хранением. Не теряется, не падает. Но с собой брать, конечно, это будет неудобно. Ну, много места в сумочке можете занимать. А вот маленький такой вот. Очень удобно вот брать с собой. Вообще. Очень мало места будет занимать. Вот сравнить вот это место. Практически вся ладонь. Вся рука. Или вот маленькая. Вот братьясь вот. Совсем маленькая. Либо вся ладонь уйдет. Столько места. Либо маленькая. Вот таких несколько да Это очень много. Вот. Обзор. Индийский Буду и Всем пока.